Привет, ты на канале сплей Сегодня мы играем в игру Фасмофобия на безумцы, на безумной сложности На карте Тенглвуд. А, нет, нам особо режим не нужен. Мы берем сложно безумие, карта Тенглвуд, а, добавляем все наши предметы. Они что добавлены? Нет. А в чем дело? Добавить. И начинаем. Буду рад, если ты подпишешься на канал, поставишь лайк, напиши комментарий. Это очень важно интересно для меня, чтобы развивать канал. Это будет первое видео сегодня, пятницу. Их будет два, а может быть три. Еще поиграем в игру Ghost Watchers, там вышло обновление. Поэтому мы начинаем. Дело номер 141 141 Мишель Белфилд Стать свидетелем паранормального Микрофон и дача движения Кстати, нам не нужна охота Хорошо это или плохо Я думаю, без разницы Потому что Все равно нужна бывает Охота, чтобы понять, что за призрак нас ждет Так, мы заходим в дом Призрак нас слышит, микрофон у нас включен Опа-на. Нычечка. Что-то устал уже, ты даже не шел. Включаем щиток. Щиток у нас здесь. Ой. Пока что тишина. О, я слышал. О, я еще слышал. Это прям здесь было. Блин, вот эта дверь была открыта? О, о Так, следов нету а, Ну, давайте будем думать, что он здесь а, По ним сходим за остальным Там камера, блокнотики вот это вот все, понимаете, да? Возьмем это все Вот это, вот это И камеру, камеру мы насадим на штативчик Штативчик забираем Когда я уже стану успешным, богатым в осмофобии? Так, ну пока непонятно, какая комната на самом деле а Он там буянит, все трогает а, Попробуй с ним поговорить Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Опа, она Нифига себе Вот это да Вот эти да Вот эти да Ладно проверить на призрачный огонек Ну блин, похоже это вот этот коридорчик Очень плохо, что я нахожусь сейчас в темноте Короче, мне очень страшно на самом деле Страшно не от призрака, наверное, больше А от того, что он мне может сейчас скушать Я буду, наверное, выпить таблетки Или не надо выпивать таблетки Или просто туда крест занести Да, занесу два креста туда нафиг попробую комнату определить. Но он буянит в этом коридоре. Я думаю, что вот сюда один кину крес. И сюда один кину крес. Что-то он здесь все кидает. Терепонька. Ну, пока непонятно. Может быть, ты здесь. Ладно, у меня же есть термометр. Чего я парюсь? 18 угу. Ну что, он здесь, что ли, получается? В этой комнате 13 14 Измеряем пол Ну, слушайте Я не знаю даже какой-то очень странный призрак Господи Ты что, совсем ли я напугался? Ты что, везде... Везде мне свет сломала? Совсем сумасшедшая Какая-то... Дурная Ненормальная Короче, пока не... Блин, короче, нет. Это... А что это? Блин, ну у нас же ни одной улики нету. Что это? ни что это. А, и зачем я этот фонарик взял? Сейчас я его скину. Блин, может быть, все-таки... Ну нет, там же лежит у меня кресты. Она же начнет охоту. Так, а что это? Ну она, вот она теребонькает. Мара, не Мара. Может Мара. А может не Мара. И кого знает на самом деле. Что там у нас? Датчик движения поставить еще. И что еще и... Микрофон, направ... микрофон Направленный микрофон Может, да. М -м Попробуем поставить э -э Лазерку Но мне сейчас я, я очень рискую на самом деле сейчас Света нету Так то далеко Побриска точнее Ого. Ого. А, а где у меня ЕМПшка? Стоп, а какой она дверь трогает? Я не понял. Ты что ушла? О. А куда она ушла? Ну нет. А, нет, она там до сих пор. А чем мне МПшка не работает тогда? Ло. Алло, ты будешь работать, нет? Я не, не понял А, на эту дверь трогает она сюда переехала, что ли Может быть, она там изначально и была Допустим, допустим Так, я так и не проверил ра рацию Так все пошептала, молодец Ты молодой? Ты молод... О, отлично Ой, ой. Так, надеюсь, он не Диоген, нафиг. Так, радиоприемник. Я засек призрачную активность или нет? Засек. Датчик движения. Короче, что это за призрак, я пока не могу понять. Но, но, но, но, но, но, но, но. но. На духом можем проверить, обкурить его. То есть, смотрите, сейчас я попробую, конечно, сделать, но этот режим, этот, этот... Эта штука может не... не, не, не, не... Короче, что у меня с языком? я просто только проснулся, на самом деле. Вот, а, если он там... Блин, а если это вообще мимик? Мимикан может быть У меня это в одном видео, короче, мне написали в комментарии. У меня в комнате пролетел призрачный огонек. Раз, два, он идет ко мне. Хоп-хоп. Раз, два. Ушел. Смотрите, мы его прокуриваем. Прокуриваем. Время э -э засекаем. Блин. Где секундомер у меня? А, нет, это не дух Это не дух И не морой, наверное На морой же там, он же этот Интоксикация обладает а, Мороза гиперсамия, да, это не дух Не дух, не морой, ну, по моей логике, да? Ой, что я здесь стою со, с мой съеденный? А что мы можем? Ну, дальше. Дальше что мы можем? Ну, мы не будем сейчас брать таблетки. А, миража проверить можем, кстати. Ты же здесь еще? Или убежал? В страхе. Так, ну и что? А где ты? Так, если что, я бегу сюда. Да ладно, ты что? Мираж? Блин, он вообще в этой комнате буянит. Не... Давайте там... Сейчас мы... Да, мы сейчас его просолим. Да не, надо охоту вызывать. Это бред. Это бред ходить вот так за ним. Надо по охоте смотреть. По охоте мы вычислим просто кучу призраков. Во-первых, нам нужно вычислить фантома. Вот, он что здесь проход... прошелся? И наступил. Наступил. Все, это не мираж. Это не мираж. Так, что тест на Андре? Раз, свечечка. Мне нужны, нужны, мне нужно три свечки, блядь, господи как я пугаюсь, что такое, я так не пугался раньше, не знаю тест на Андрея никогда не выполнял, но может быть получится, просто я боюсь что крест не достанет Сейчас еще за одну свечку схожу. Ну, тут некрасиво. О. Ну иди сюда. Туши свечу. Почему мне кажется, что это Мара? Вот я не знаю Вот она вырубает свет Может ли это быть Юкай? Возможно, может Но она ушла отсюда Какую она дверь трогает? Вот эту дверь трогает Она сюда ушла, что ли? Ага Ну ладно, давай мы эти здесь поставим Оба-на Ага Ага. Но свечка раз потухла. Господи. М -м -м. Нет, не адрео. Нет, не адрео. Сейчас охота может начаться. Сейчас мы проверим, не диаген ли это. Свет, чтобы. И посмотрим фантом если он будет прям моргать. А кто нас еще может? Фантома сейчас проверим. полтора бы проверить, кстати. Сейчас, успею наложить. Штаны. она здесь сейчас свет перебивет класс это мара это мара сто процентов типичная мара как помню Я думаю, это Мара. Извините меня, три лампочки. Ну это не Диаген, не Полтер ничего не разлеталось. Фантом не особо моргал. Короче, ставлю Мару и поеду домой. Ну как три лампочки, да? Ну Мара же так делает, да? Врубает свет весь. А мы даже ничего не сфоткали. и Ладно, пофиг. Моя жизнь дороже. Итак, это у нас Мара! Блин, круто-круто. Какие круто. призраки нам нравятся. Вот такая у нас получилась Мара. Агрессивная и страшная. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду очень рад. Всем пока.